Владимир Высоцкий, трофейное кино. В кинозал до военной поры Навивались и старый, и малый, На экране чудил небывалый мир блестящий актерской игры. Был он вправду и ярче, и чище, Этот живший в проекции мир. Чем привычное нам толковище Коммунальных квартир. Говорили и пели они Не про нас, не про нас, не про нас. Объясняться наречием таким Мы и не помышляли. Вманил этот мир и огни, И счастливый рассказ Нас надеждою новой На будущее оставляли. Уходили отцы на войну И не видели, как плачут дети. В их слезах, затаенных при свете, Ночью горе солило десну. И все реже с экрана смотрели Ненаглядные эти глаза. В них теперь отражались потери И сходилась гроза. Говорили и пели они Не про нас, не про нас, не про нас. Объясняться наречием таким мы и не помышляли, Но манил этот мир, и огни, и счастливый рассказ Нас надеждой новой на будущее оставляли. Наконец под родительский крок Пусть не все сыновья Возвращались, хоть они стариками казались После госпиталей и боев.